Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом. <свят> Наш фонд – это рабочие места. Социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Мы охватываем огромный класс населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили с работы, и молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете – и жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. И, конечно, осваивать новую профессию сетевика. Как вы видите, я нахожусь в своем кабинете. Для того, чтобы стать партнером нашего фонда, нужно пройти регистрацию. После того, как вы зарегистрировались, подтвердить нужно второй шаг это подтвердить регистрацию через вашу почту. Второй шаг это заполнить свой профиль. Устанавливайте свой аватар прописывайте скайп, прописывайте номер телефона и, конечно, страничку ВК. В этом разделе прописывайте свои кошельки. Вывод денежных средств у нас на Pair кошелек и Perfect Money. На пополнение у нас подключена касса Free. Вы можете пополнить с любой платежной системы и также, возможно, пополнение и через криптовалюту. Если вас не устраивает касса ФР, вы всегда можете добавиться ко мне, к Админу или к Лены, и мы поможем вам перевести кабинет на кабинет, а вы нам на платежную систему, а мы вам кабинет внутренним переводом. Так у нас есть внутренний перевод. Что хочу сказать, у нас а, перевод денежных средств между партнером у нас осуществляется, можно переводить с 1 рубля. Вывод денежных средств, а, у нас сколько заработал, столько и выводишь. Для вывода у нас нет ни праздничных, ни выходных. Вывод ежедневно. А, и, конечно, регистрация. Эти три э, действия нужно подтверждать в обязательном порядке через свою почту. Поэтому при регистрации, ребята, указывайте почту Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. И прежде чем зарегистрироваться, проверьте, рабочая ли у вас почта. А, ну, Немножко расскажу о нашем фонде. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб работает честно, прозрачно и платежеспособно. На сегодня у нас в фонде, секундочку я, господи, открылась, не то, что мне нужно, прошу прощения. Значит, на сегодняшний день у нас фонде имеется две автопрограммы. Это автопрограмма а, а, «Энергомини» и автопрограмма «Энерго». А вход на автопрограмму «Мини» можно начинать с 500 рублей. За один круг вы делаете 39 750 рублей. А другая площадка «Автопрограмма «Энерго». Ход 30 тысяч, вы за один круг зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Есть две площадки инвестиционные. Это инвестиции на бизнес на земле, который находится в городе Сочи и Адлере. Можно инвестировать с 500 тысяч и миллион и выше. Есть инвестиционная игра сейфы от World Money. Здесь можно инвестировать, выбирать сейфы. Первый, второй и третий. Первый сейф 500 рублей, второй 2,5. И третий сейф это 500 рублей. И есть 7 MLM площадок. Мы работая всего лишь на двух площадках. Это Golden Ring Mini. Мы получаем пассивный доход по двум клеверам. Это Клевер Mini и площадка Клевер. Получаем пассивный доход. На 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А с Golden Ring Мини» мы переходим на Golden Ring. С этой площадки Golden Ring мы получаем пассивный доход на площадке World Money и на площадке PD. Отдельно их, если есть желание, вы можете активировать и приглашать на эти площадки. В разделе Партнеры у нас отображаются партнеры до пятого уровня в глубину. И также отображается, где какой партнер активировал какую площадку. Также находится там ваша реферальная ссылка. Итак, ну, сегодня я начну презентацию именно с площадки, с моей любимой площадки, это Golden Ring. Я, честно, всегда говорю откровенно, это моя самая любимая площадка на этой площадке открываются для вас огромные возможности заработать, ребята, на свою мечту. Вы можете купить и машину, и квартиру, вы можете купить все, что угодно. Да, мало ли у кого какая мечта, работая только на этой площадке. Как вы видите, перед вами два рабочих стола. А третий стол у нас полностью зарплатный. У нас полностью здесь идет зарплата. Но пока мы доходим до третьего стола, у нас параллельно идут еще также доход. У каждого партнера по 40, по 60, по 80, у кого даже по 120 тысяч уже есть на балансе для вывода. Итак, активировать площадку Golden Ring на нее составляет 20 тысяч. Не пугайтесь, что это такая большая сумма. Нет, это не большая сумма. А я сегодня посмотрела в долларах, это даже не 300 долларов. Это 264 доллара, а 49 центов. Я просто сравнила с тем, что вижу, что некоторые... Люди идут и несут до, по 500 тысяч, по 1000 долларов, вообще несут хайпы. Ребята, а здесь а, всего лишь а, 20 тысяч. Да нет у вас этих 20 тысяч. Вы можете вдвоем сложиться по 10 тысяч и активировать, купить один аккаунт и работать вдвоем по одной реферальной ссылке. Итак, а, не бойтесь никогда больших денег. Большие вложения идут, заработки большие, вернее, идут только с больших вложений. Вы никогда не заработаете ни миллион, ни полмиллиона с вложением 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей. Поверьте мне, уж я-то прошла за более 10 лет в интернете, и прошла уж огонь, воду и медные трубы. И я прекрасно знаю, сколько нужно людей пригласить на 100 рублей, чтобы заработать 250 тысяч. У вас должно быть в вашей структуре не менее 4 тысяч. А здесь вы... Можете, я вам сейчас покажу и докажу о том, что вы можете с шестью партнерами заработать всего лишь на одном вот этом первом столе 40 тысяч. Вот слушайте и смотрите внимательно. Активировали вы площадку за 20 тысяч, пригласили первого партнера. А вот когда второго партнера выставить, вы должны позвонить своему спонсору. Позвоните и сказать, спонсор, срочно выставите мне бронь. В май, в, у меня становится второй партнер. И ваш спонсор ставит вам реинвест, ваш реинвест именно в, вашу, в ваш стол. У нас это задумано маркетингом. Вложено сюда в маркетинг, чтобы мы э, с малым количеством партнеров зарабатывали шикарные деньги. Это наша изюминка. Итак вы Выставил вам э, спонсор, реинвест ваш, именно ваше э, плечо. Итак, вы выставили бронь под второго, ставите третьего партнера. А что будет? А у первого это будет реинвестное место. И вы выставляете со своего кабинета ему реинвест. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Ну и так, ребята. Перв... А это может быть... Второй и третий партнер, он может быть не только ваш, он может это быть первого партнера, а, а, а, а третий это может быть а, а, а, второго партнера. А здесь идет заполнение не только лично вашими, а здесь командная работа. Итак, вы, а, когда к вам приходит четвертый партнер, и пятый партнер становится у вас. Они дают двойную выгоду. Первое ⁇ это переход за 40 тысяч а во второй блок. А под четвертого, четвер... вернее, а вот вторая выгода, это они закрывают вам плечи ваши, реинвестные плечи закрывают. А вы под четвертого поставьте бронь и пусть станет сюда шестой. И вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, сколько ребята? 6 командных партнеров. Даже не 6, а 5, ребята. 5. Это ваш реинвест. 5 командных людей вы получили 40 тысяч на баланс для вывода. Где, скажите, в каком проекте. Есть такой маркетинг, чтобы вы с 5 партнерами заработали на одном столе 40 тысяч. Итак, за вами идут Сюда переходят ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров все идут. Итак, вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч с реинвеста первого партнера плюсуется к четвертому партнеру и к пятому. И в итоге в сумме получается 100 тысяч. И у вас активируется автоматом полностью ваш стол выплат, ваш зарплатный стол. А вы под четвертого поставьте сюда бронь шестого. у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Это не только у вас здесь открылось вот а, два реинвестных места. Ребята, у вас они будут постоянно открываться. Вы пока доходите... Я когда дошла до третьего стола у меня, наверное, реинвестных мест было 8 или 9. И поэтому здесь у нас будут, они постоянно будут открываться, эти реинвестные места, и будут они закрываться. Они не просто открыты будут, они будут просто закрываться. Закрываться будут и реинвестные места ваших партнеров. Итак, вы... У вас открылся стол полностью выплат и приходит к вам первый партнер, второй, когда становится вам по броне спонсора, позвонить нужно спонсору и сказать у меня становится на третий стол партнер и выставить вам спонсор бронь сюда в ваше плечо, а вы выставляете бронь третьему, а у первого будет реинвестное место. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч летят на площадку 10 клонов по 1000 рублей World Money. Один клон за 5000 на площадку World Money на четвертый стол. И 50 тысяч, 50 клонов летят на площадку ПД. Вот он ваш пассивный доход. Это ваш пассивный доход. По, это, по, по двум площадкам дополнительно. А вот четвертый партнер приходит вам 100 тысяч на баланс для вывода, а пятый партнер тоже приходит вам 5, опять 100 тысяч на баланс для вывода, а у четвертого вы поставить бронь 6, А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 100 тысяч на баланс для вывода. И так вы будете здесь, на этом столе, получать все время 80, 100, 100, 100. 80, 100, 100, 100. Это очень хороший доход. Шикарный. Я эту площадку очень сильно люблю. Она просто действительно золотое кольцо. На ней доход ну, ошеломляющий доход. Ну, и если у вас, ребята, ну, нет этих 20 тысяч, вы не можете, не можете нигде взять эти 20 тысяч, можно сделать, вот, зайти на Golden Ring Mini. Сюда вы можете зайти также Сразу встать с четырех. Ну, 4, ну 4000 ребята, ну у каждого найдется. Можно сразу заходить на 4000 Ну, а чтобы перейти туда на золотое кольцо за 20 тысяч, вам придется потрудиться, ребята. Значит, здесь еще есть удвоитель. А что дает удвоитель? Можно заходить э, на 2000 Удвоитель дает вам. Это два партнера, которых вы обязаны пригласить. Переход дает в первый блок. Но если вы хотите сократить в два раза количество приглашенных партнеров, то 4000, я думаю, вы всегда найдете. Итак, приходит к вам первый партнер. А второму, когда поставить, звоните спонсору. Реинвест в ваше плечо он ставит. А вот под второго поставили третьего, у первого будет реинвестное место. И получили 3,700 на баланс для вывода. Ребята, сколько? Три партнера? 3,700. А если у вас уже активирована площадка за 300 рублей, площадка Клевер Мини, то вы получаете не 3,700, а 3,800. 100 рублей уже ваш пассивный доход. Итак, четвертый и пятый партнер, эти два партнера, они вам будут постоянно давать выгоду. Приплюсовывается и у вас активируется второй блок за 8000. Сюда покупать этот второй блок за 8000 нельзя. Можно входить на, за 2000 на удвоитель. Можно заходить на 4. Можно сразу удвоитель покупать и первый блок. Это все по желанию партнеру. Итак, у вас 8000 с 4 и 5. У вас активировался второй блок за 8000. Здесь можно под 4 поставить бронь и поставить 6-го партнера. У 4 будет реинвестное место. И на баланс упадет вам 3800. Вот и считайте. 3 800 и 3 70. Это сколько, ребята, будет? 750. 750. Вы получили 6, 6 партнеров командных. Я считаю, что это э, тоже очень хороший э, э, заработок. Итак, вы идете. Вы идете вместе за вами. Идут ваши партнеры. Ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и у вас быстренько все это заполняется. Единственное, что нужно, дружить со спонсором, чтобы спонсором была связь и все время быть на связи со спонсором. Чтобы спонсор в любое время мог выставить вам бронь. Итак, вы поставили третьего партнера под второго. У первого это реинвестное место. И вы выставляете ему со своего кабинета. И что происходит? Тысяча рублей на баланс для вывода. А за три у вас активируется площадка Клевер. А если она у вас уже активирована, то вы получаете две А вот четыре приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеров. И это 20 тысяч. И у вас автоматом активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. А вы здесь еще можете выставить бронь шестому. У четвертого реинвестное место и 2000 на баланс для вывода. И вот он ваш пассивный доход. Вы всего лишь с шестью партнерами. Вы заработали здесь сколько, ребята? 7500 и... Восемь пятьсот и две тысячи десять пятьсот. Вот и пожалуйста. Я считаю, что. 10 500, шикарная возможность здесь зарабатывать. Вы же будете, не просто один раз вы прошли с шестью партнерами, а вы же будете, ваши партнеры приглашают, вы приглашаете, и у вас будет постоянно, дальше будут идти, сюда будет становиться там шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и все вы переходите на Golden Ring. Вот такой вот наш а, очень денежный маркетинг. Вы сейчас убедились, я вам сейчас рассказывала, куда, и на, куда деваются деньги. Потому что некоторым партнерам они недопонимают, как распределяются деньги. Ребята, вы сами сейчас вот убедились. Деньги идут у нас от партнера к партнеру, от партнера к партнеру, сто процентов сеть. Вы сейчас увидели, что нигде... Ни одной копейки нигде не отчисляется ни админу, ни на развитие проекта, нигде никуда. У нас проект развивается на личные деньги нашей администрации. Он на общих основаниях работает вместе с нами, развивает свой бизнес и строит свою команду. и Довольно-таки а, неплохо. И на заработанные деньги содержит в порядке наш сайт. Сайт наш постоянно в рабочем состоянии. Нет у нас никаких профилактических дней. Я хочу поздравить, значит, партнера Эльзу Маврову. А, хочу поздравить с активацией «Золотого кольца». А, Эльза, я поздравляю а тебя, дорогая. Тебе желаю успехов. И заработать на свою мечту именно на этом золотом кольце. Моя, моя многоуважаемая, дорогая Валя Ташибаева, я вас тоже поздравляю. Я желаю вам успехов, я желаю продвижения и развития вашего бизнеса. Я поздравляю вас с активацией площадки Золотое кольцо. Ну и теперь хочу вам еще предоставить вашему вниманию, ребята, вот такую площадку. Автоэнергомини. Эта площадка у нас недавно стартовала. Площадка шикарнейшая. В том смысле, что нет никаких заморочек. Все деньги идут от партнера к партнеру. Здесь нет, как на других у нас площадках, привязки к первому столу. Здесь у нас вы можете заходить. Начинать с первого стола, вы можете начинать со второго стола, вы можете начинать с третьего стола, с четвертого, и в конце-то концов можно с пятого стола начать. Вы можете активировать сразу а, за 12 тысяч пятый стол, пригласить первого партнера, получить 12 тысяч на баланс для вывода пригласить второго партнера, вы опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Для того, чтобы у вас открылся этот стол, пошел реинвест, вам нужно купить себе клона за 12 тысяч, чтобы у вас дополнительно открылся этот стол, 3 места. И опять пригласили партнера сюда, опять получили 12 тысяч, Пригласили сюда, опять получили 12 тысяч на баланс для вывода. И так постоянно крутиться на этом столе. А, пожалуйста, можно, можно входить и на, на четвертый и пятый стол. А, это все по желанию партнеров. Вы как что будет происходить? Вы активировали а, четвертый стол. Например, за 6000 Пригласили первого партнера. Вам сразу же 50% возвращается. 3000 тысячи сразу же возвращается вам на баланс для вывода. Тысяча рублей идет вашему спонсору. А вот за 2000 у вас открывается третий стол. И так у вас уже будет третий и четвертый стол. Второй партнер. И третий партнер, эти деньги приплюсовываются по шесть тысяч и активируется у вас автоматом пятый стол. И первый партнер закрыл свой стол, шестой приходит, становится к вам. Вы получаете двенадцать тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на этот. И третий партнер. И опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Очень хорошая стратегия. Я хочу заметить, у нас некоторые партнеры не понимают того, что... Ребята, смотрите, вы к своему спонсору всего лишь один раз. Вот первый партнер, он закрыл свой четвертый стол, он открылся у него пятый стол. Все, он к вам уже больше не возвращается. Он работает только со своими партнерами. Точно так и на всех площадках ваш партнер проходит к вам, становится на каждый стол только один раз. Все, у него открылся стол выплаты, до свидания, говорит своему спонсору. Он сам теперь спонсор и он работает со своими партнерами. Итак, вы показала я вам эту стратегию. Теперь можно вам покажу другую стратегию. Здесь много есть стратегий, которые мне очень тоже нравятся. Вы можете активировать точно так. И, например, первый стол, второй и третий. Это половиной тысячи. Итак, вы, приходит к вам становится первый партнер. А прежде чем поставить, звоните своему спонсору, чтобы выставил вам реинвест. Итак. У вас закрылся, ну, я напишу, это ваш реинвест. У вас закрылись два места. Итак, первый партнер покупает второй стол. Вам сразу 750 рублей на баланс для вывода. 250 идет вашему спонсору и покупает третий стол. Первый. Как только нажимает покупку первого стола, второй партнер, у вас закрывается этот стол. И вы сами под себя, это ваш клон, становитесь на это место. Второй партнер покупает второй стол. Как только он нажимает покупку этого стола, у вас закрывается второй стол, и вы сами под себя, клон, становитесь на этот стол. И второй покупает этот стол у вас как только нажимает покупку третьего стола второй партнер у вас закрывается этот второй стол и у вас открывается четвертый стол итак первый партнер закрыл свой первый второй и третий стол и приходит становится к вам на это место и приносит вам 3000 на баланс для вывода. И 1000 получает ваш спонсор. 2000 у вас идет, а реинвест именно вы можете поставить под своего клона сюда. Второй партнер то же самое. Пригласил себе два партнера на 3500. У него закрылись все три стола и он приходит, становится к вам на это место. Вы своего клона закрыли и пришли, стали на это место. У вас 6,6 6 и и открылся пятый стол. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. У вас 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой и пришел, стал опять 12 тысяч. И это ваш клон. Вы закрыли свой клон и пришли сами себе, принесли 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, сколько партнеров здесь? Я вам рассказала эту стратегию. Два партнера. И вы зарабатываете 39 750. Если эти ваши двух, два партнера тоже так же будут работать по этой стратегии, как и вы. Вы, а, вы заработаете вместе со своими партнерами 39 750 каждый. Итак, ребята, как вы увидели, ничего сложного, ничего необычного. А первый можно заходить и первый, и второй. Здесь можно выбирать любую стратегию. Поэтому то, что человеку по душе, а тот и выбирает, как ему удобно работать. У нас вариантов множество. Поэтому выбирать нужно самое лучшее. Я за то, чтобы все приходили и работали именно на «Золотом кольце». Ну, кому какой бизнес нравится. Ну, что, ребята, я вам показала, доказала о том, что наш бизнес самый шикарный, заработки у нас отличные, и поэтому... Те, которые еще не в нашем фонде, ребята, а при... добавляйтесь ко мне в скайп, в телеграм, в соцсети. Я вам сделаю презентацию отдельно. Покажу, расскажу. Вы зададите вопросы, какие вас интересуют. Отвечу на все ваши вопросы. А те, которые, ребята, видят во всем негатив... Те, которые свято верят заработки без вложений, проповедуют заработки без приглашений. Ребята, проходите мимо. Мы не центр реабилитации халявщиков. У нас очень серьезный бизнес. Здесь работают серьезные люди и с серьезными деньгами. Поэтому проходим мимо. А те же, говорю, ребята, те, которые пришли в интернет за деньгами, добро пожаловать в наш фонд. Всему научим, всему, всему все расскажем, покажем. Нечего бояться, здесь работать очень легко в управляемых матрицах. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.